Все, девочки, пока-пока. Давай, спасибо. давай Здравствуйте, дорогие подруги. Я очень рада вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. У нас целая серия вебинаров посвящена сегодняшней ситуации, тому, что все привычки, которые мы сейчас приобретаем, могут коренным образом изменить нашу жизнь. И мы сегодня с вами будем говорить о здоровом питании балансе э, физической активности э, и психологической гармонии с нами эксперт-нутрициолог Татьяна Киреева, она знакома вам по прошлому вебинару, и мы договорились, что мы будем продолжать эти встречи, потому что э, вот за то время, что прошло после нашей предыдущей встречи, появилось очень много вопросов. Мы пойдем дальше вот по этому пути, потому что и диетология, и нутрициология, и э, то, что нам дает Татьяна в плане дыхательной гимнастики, двигательной активности, все нам поможет сохранить эту гармонию, этот баланс между физическим и психологическим состоянием, для того, чтобы это время, которое сейчас мы все переживаем, внесло нам много положительных сдвигов и привычки, которые мы оставим с собой в нашей жизни. Сегодняшней встречу я хочу начать а, с того, что мы уже в прошлый раз с вами говорили о а, а, таком ракурсе историческом, что же происходит а, с нами сейчас такого уникального, необычного или то, что было уже а, вообще в истории случалось. И а, видно сейчас у меня экран, да? Да. А я хочу сказать, что нам кажется, что мы переживаем что-то совершенно уникальное, необычное, и действительно, поскольку наша личная человеческая память очень часто ограничивается только нашими воспоминаниями, воспоминаниями наших мам, бабушек, то, наверное, на протяжении вот последних 100 лет, действительно, это явление, которое сейчас происходит с нами, такая вот всемирная пандемия, охватившая разные страны, она уникальна для нашего поколения, но на самом деле в истории человечества было очень много различных таких вот э, грамматических сюжетов, связанных со здоровьем и э, с эпидемиологической ситуацией, которые были ничуть не менее страшными, чем то, что мы переживаем сейчас, учитывая, что и понимание людей, пил, и возможности людям возможности обезопасить людей или другими поскольку мы организация еврейская мы конечно хотим рассмотреть этот вопрос и еще и с точки зрения отношения еврейской традиции к сохранению здоровья отношения мира к тому что происходило в еврейской общине и в других общинах в это время вот на этом слайде вы видите одну из известных картин, которая отражает вот такое вот грозное явление, как эпидемии чумы. На протяжении э, человечества э, этих эпидемий было достаточно много. Одна из самых таких вот ярких, крупных эпидемий, которая происходила в XIV веке, она осталась в памяти, потому что уже к этому времени было много письменных свидетельств того, что происходило. И очень важно было, что Искали, конечно, виновата Искали тоже принес вот такой ужас в средневековые города и страны. же как сейчас, вот мы можем провести аналогию, очень многие видят э, виноватых и показывают на Восток, откуда пришла эта эпидемия. И э, мы не знаем действительно до конца, как это происходило, но обвинение идет не только в адрес вообще страны, которая явилась распространителем эпидемии, но и в адрес конкретных представителей национальности. И очень многие говорят, что в мире возникает какое-то такое неприятие людей вообще восточной внешности, китайской национальности, и это, конечно, неправильно. И вот э, то неприятие жизни и мировоззрения еврейской общины, которое отражено в средневековых источниках, мы можем какую-то аналогию происходить с тем, что происходит и сейчас, провести эту аналогию. А, во всяком случае, еврейские погромы, которые были в середине 14 века, отчасти были спровоцированы именно распространением слухов о том, что евреи вызывают эпидемию чумы, что, во-первых, они обладают каким-то знанием, никто не понимает, что такое кабала, никто не понимает, что такое тайное еврейское учение, но слухи об этом идут. И был такой вот совершенно явный случай, азии еврейского врача в Вене в 1348 году, которого обвинили в том, что он заразил весь город чумой. Те рассказы о том, что евреи заражали воду, заражали колодцы, это был один из самых таких ярких э, способов распространения э, через колодцы, воду, он был очень э, живучим. Очень много обвинений было евреям, э, которые занимались торговлей, что те вещи, которые они продают, они заражены чумой, что э, какие-то специальные средства есть для того, чтобы уничтожить мир. Опять вот эта теория всемирного заговора, все это было и в те века тоже, и все это вот как раз находило в умах людей, напуганных эпидемией, отражение и переходило в конкретные действия. Еще одной очень такой яркой болезни, уносящей много жизней в истории, была болезнь холера. Она и до сих пор, в общем-то, достаточно такая болезнь опасная, тревожная, но сейчас известен механизм, сейчас понятны пути возникновения, сейчас понятно, каким образом можно защититься, снизить эпидемиологический риск. Средние века и... И чума и холера действительно уносила очень много людей и вот на этом слайде мы видим статистику которая есть в официальных источниках, что в 18 веке время например на каждые 100 человек у католиков умирала 69 человек у евреев только 22 человека. и вместо того чтобы проанализировать что же происходит в еврейской общине по-другому почему вот такая разница в процентной смертности у разных групп населения проще всего было обвинить в том, что евреи сознательно насылают болезнь на другие народы, при этом обладая каким-то тайным знанием для того, чтобы минимизировать риски в своей общине. Вот эпидемия 1851 года, мы тоже обладаем вот такими определенными цифрами, всего населения города 1,85% умерла, это почти 2% населения. При том, что еврейская община Бутапешта была достаточно многочисленная, процент умерших в этой общине, вы видите, меньше 3%. А тоже достаточно четкие данные, есть это уже начало 20 века, заболеваемость при эпидемии холеры в Витебске. Видите, у евреев 5% населения, у неевреев заболевшими оказались 15% населения. Вы думаете, почему это происходило? Вот какие есть не конспирологические, не пути поиска заговора, какие есть объективные причины к тому, что действительно смертность... На протяжении многих веков еврейское общение была значительно ниже, чем у другого населения. Вот как вы думаете? Давайте, пожалуйста, Ру. Я так думаю, что это найти лапки Даем и посещение Миквы обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Вот э, это вот два основных пути. Кто-то еще может сказать, что, что являлось причиной вот, низкой смертности? Кошерное питание, может быть. Спасибо большое. Вот действительно, вот сейчас вы назвали приблизительно вот эти вот три основных фактора, которые играли роль в сниженном проценте заболеваемости и, соответственно, летальности в еврейской общине. Действительно, если кошерное питание нельзя назвать диетическим в полном смысле этого слова, но, тем не менее, вот, все законы кашрута были направлены на то, чтобы очень внимательно относиться к тому, в каком состоянии продукты, которые употребляют люди. И не являясь генетическим с точки зрения медицины, являясь продуктами религиозного свойства, было очень большое внимание на то, если какие-то червоточины, какие-то насекомые, которые попадают в пищу, если какие-то изъяны, которые нельзя употреблять в пищу и так далее. И вот это вот отделение мясного, молочного, гигиена посуды, в которой обрабатывали пищу, готовили ее, это имело очень большое значение для вот общих гигиенических правил и действительно снижало и риск заражения от течения болезни. Вопрос миквы очень важен, потому что действительно вот это вот ритуальное омовение, оно являлось промель э, то что это был традиционный ритуал религиозный и гигиеническая процедура. Ну а тема на тела отъедаем, омовение рук, которые производят евреи перед каждой своей трапезой, это э, было вообще не характерно для тех времен. Если мы знаем э, историю возникновения духов, мы знаем о том, что они, собственно, были изобретены в средние века не для того, чтобы создавать какой-то определенный букет, который вот и сейчас нас радует, а отбивать запахи неприятные, которые давало человеческое тело, говорила о том, что была потребность вот в таких вот отвлекающих маневрах, потому что даже самые богатые слои общества, даже императоры, короли очень редко... Бегали к средствам гигиены. Не было в ходу не только принятия, как сейчас несколько раз в день, душа, э, ванны и так далее. Были такие случаи, когда даже королевские особы принимали ванну и раза в жизнь. Например, за мужеством, э, после родов и в какое-то там особое мероприятие перед коронацией. А В еврейской общине было немыслимо, нет, руки, не совершить ритуал на тела к и не совершить обряд гружения в микву в определенные, предписанные еврейскими законами эпизоды своей жизни. А именно вот эта молва, которая приписывала евреям различные такие направленные на уничтожение народов, других народов, свойства не давала Право еврейским врачам э, заниматься врачеванием на самых их высоких уровнях. Но, тем не менее, вот здесь вы видите перечислены те императоры, римские папы, короли, у которых врачами были евреи-медики. Вот этой картине Римбрандта «Еврейский врач» изображен один из таких известных в то время еврейских врачей, и э, вот этот вот э, даже юридически подтвержденный запрет на лечение крестьян во многих средневековых странах, когда касалось дела лечения самых высокопоставленных особ, был э, отменен ради спасения их жизни, потому что они понимали, что вот эти люди достаточно грамотные могли оказать им реальную помощь. А я хочу вот здесь привести еще одно исследование, сделанное в Гарвардском университете специалистами по медицинской этнографии. Вот Софья Грачева приводит в своей работе такие данные. В XIX веке в Российской империи наблюдалась очень большая разница в детской смертности. У евреев она была ниже, чем у тех людей, которые жили с ними в одних селах, в одних деревнях, но, в общем-то, по соседству. И а, исторически она объясняет эту разницу в отношениях к роженицам и детям в еврейской и нееврейской традиции. Не сочтите, пожалуйста, это за то, что мы каким-то образом, ну, Поднимаем авторитет нашего отношения к детям-роженницам. Но в еврейской традиции отношение к женщине, которая должна стать матерью, оно особое. И э, какие бы ни были сложные условия труда, какая бы ни была нищета в небольшом местечке, но женщина, которая должна была стать матерью и женщина, которая только родила, на какое-то время была избавлена от э, выполнения тяжелой физической работы, работы, связанной с возможностью инфицирования, грязной работы. Она э, была в семье предметом общей заботы, э, культа, почитания. Такое же было отношение и к маленьким детям, которые их тоже Берегали и всеми способами пытались создать вот на первых годах жизни какое-то вот вот, а, не только эмоциональное, но и физическое состояние защищенности. К сожалению, в то время в крестьянских, особенно, семьях, женщины на третий, на второй день после родов должны были выполнять тяжелую физическую работу, а подчас рожали в поле. Вот это сказывалось на то, что происходило, с их здоровьем. И вот еще раз возвращаясь к вопросам кошерности, к вопросам питания, хочу сказать, что в еврейской традиции очень четко говорится о том, какая посуда для чего использована. И использование одной и той же посуды для не только мясного и молочного было недопустимо. В самых бедных семьях была отдельная посуда. Она могла быть очень некрасивая, она могла быть щербатая, но она была отдельная. А тем не менее, в других семьях, мы знаем об этом, могли из одной и той же посуды сначала побелить хату, потом ее помыть и в нее сцеживать молоко. К сожалению, вот такой, такие вот случаи были, они были описаны докторами по возникновения различных инфекционных заболеваний. Поэтому мы должны из прошлого взять то, что мы можем для сохранения наших традиций, и вот это тот мостик к тому, что мы сейчас делаем. Мы сейчас собрали вас и будем продолжать это делать для того, чтобы современные методы медицины и методы различных других наук, такой науки, как нутрициология, диетеология, наука о правильном распределении физической нагрузки, помогли нам пережить вот ту пандемию, в которой мы сейчас находимся. И Я передаю слово нашему эксперту. Танечка Киреева, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Как всегда, очень интересно, всегда взахлёг, слушаю вас, такие факты. Вот. Очень бы хорошо было, если бы на самом деле вы еще немножко смогли записать некоторые вещи, потому что, например, мы когда будем делать тесты уже в конце, то не все тесты мы можем сегодня сделать, но вы запишите, какие тесты вы сможете потом сделать. Вообще очень хорошо, если будет у вас заведенный блокнотик, в который вы будете ну, записывать ценную информацию. Еще, пожалуйста, да, мы с вами предварительно говорили, у кого недалеко сантиметр, да, медицинский, такой, это партнежный, да, тоже нужен он сегодня? Но сегодня да? нет. Я, мы, сегодня мы, не просто, нет. Да. То Пока только блокнотик, где ручка. Да, что, что они потом сделают дома, потому что у нас очень ограниченное время, сориентируйте мне, пожалуйста, сколько я смогу по времени. А, не на Но этой не платформе, не нет. наверное, нет. будет. С, а? с, у нас 40-45 минут. 40-45 минут. минут, все, хорошо. То есть где-то 35 мне закончить надо, да? Да. да. 35. Угу. Спасибо. Хорошо. Но ну, мы сегодня говорим о гормональной системе. На самом деле она нас контролирует, девочки. Наши гормоны, которые... Даже есть такое выражение. Кто контролирует богиней? Вы ж богини, Гормоны. На самом деле они... это так и есть. И если наши гормоны в порядке, в строгом порядке, они передвигаются по нашему телу, создавая, они создают гармонию и поддерживают гомеостаз. Я не буду говорить умные слова сегодня, но это слово нам нужно просто запомнить. Гомеостаз — это порядок, то есть мы сейчас уже, у нас такое легкое тестирование начнется. Гомеостаз — это когда у вас ровное, стабильное состояние. То есть есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, какая разница. То есть вы в этой стрессовой ситуации, в карантинном, в этом периоде, вы каждый из вас вы замечаете, как вы его пережили, какая у вас реакция на новости, какие у вас вообще реакции на события, на людей. как Вы же видите вокруг людей взволнованных, какая внутри у вас реакция. То есть когда у вас гормональный порядочек, то у вас стабильное, спокойное состояние. У вас вес, я сейчас говорю о гомеостазе, о порядке в наших гормонах. То есть у нас стабильное состояние, у нас нормальный наш, у нас вес нормальный. Вы хорошо спите, вы устойчивы к стрессу, обладаете шикарными волосами. Ну Во всяком случае, когда вы проводите, вот по них за вами не идет волос. У вас крепкие ногти, чистая кожа, без всяких высыпаний, без всяких сыпий на спине, под мышками, где, где только бывают эти сыпи. Стабильное пищеварение хорошее и стабильный стул. То есть, если вот эти все, и нет проблем с либидо у девушек, замужних, незамужних, нет проблем с либидо. И если у вас все в, в этих областях у вас, порядочек, значит у вас гормональный фон в порядке. Но, честно говоря, таких девушек встречаешь очень и очень редко сейчас, к сожалению. Факторов, влияющих на наш гормональный фон, их очень немало, девочки, их очень много. И самый важный, конечно, фактор – это стресс. Он очень серьезно влияет на нашу гормональную систему. При стрессе выделяется очень много гормона кортизола, о нем вообще отдельно, и очень-очень важно о нем говорить, и у нас будут вебинары о витаминах, еще много будет всяких тем, и обязательно в конце каждого вебинара мы будем говорить дополнительно, еще одном гормоне, мы должны знать о них, потому что кто, кто знает, тот вооружен. Мы должны знать, какие гормончики у нас, какие могут повышаться, какие понижаться, и... Что можем сделать мы? Мы максимум должны не дойти до гормонов извне искусственных, мы можем своим натуральным образом жизни, натуральными продуктами, свой гормональный фон, если это уже не критический момент, мы можем его держать в стабильном состоянии. И есть очень важные 9 гормонов, которые мы раскинем на следующие вебинары, которые на самом деле очень сильно влияют на здоровье. Но я приняла такое решение, подумала, как же сжатую информацию, как ее начать все-таки, чтобы это с сегодняшнего дня уже были практические шаги. И я решила все-таки рассказать о подружках наших, о гормонах счастья. Это немало важно, девочки, немало важно, потому что тем более, еще такой период сейчас наступил. Ну и главными подружками нашего женского счастья являются, вы, конечно, слышали о них, дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины. И на эти гормоны мы на самом деле мы можем влиять, чтобы они правильно вырабатывались, в норме вырабатывались. И какие наши шажки? Они простые, но очень эффективные. Именно эти гормоны счастья, ослабевают ощущение боли, они расщепляют нам жиры. Это тоже очень ну, понятно, что это важно. Они повышают иммунитет, потому что они следят за нормализацией давления и снятия стресса. Поэтому эти гормончики, они должны быть у нас в норме. Они вырабатываются у нас в головном мозге. Вы много раз слышали о том, что все у нас в голове, и это не шутка. И это действительно на самом деле правда, все у нас в голове. И вот именно вот эти четыре гормона счастья, наши женские подружки, они вырабатываются в головном мозге. Если мы вот наведем здесь порядочек, девчата, все остальное уляжется само собой. Мне бы хотелось э, максимум простоты внести в это учение, но чтобы шаги практические мы после сегодняшнего дня начали выполнять. Вот, например, почему все в голове, еще раз докажу, что я после тренировки своей, вот допустим, прошла тренировочка, и я, у меня в течение дня был питьевой режим, и у меня я наелась продуктов треп, с триптофаном, тоже мы сейчас поговорим о них. Это очень важно. Это триптофан, который помогает выработать нам потом гормоны счастья. И после такой тренировочки я еще нахожусь полсуток при подъемном, ну, при поднятом настроении. Это очень важно. И те, кто занимался спортом, те, кто, ну не спортом, я спорт — это, конечно, для спортсменов. Те, кто занимался физической нагрузочкой, фитнесом, не важно, ходьбой, не важно, как вы назовете, лишь бы это было движение. И каждая из вас могла это заметить, что именно после физической такой нагрузки у тебя приподнятое настроение, вот реально приподнятое. Вот. И я бы хотела все-таки начать а, с стриптофан. Триптофан это незаменимая аминокислота, которая ответственная за переработку белков. И это ну, незаменимая кислота, почему она так называется? Потому что ну, ее она не вырабатывается в организме, поэтому она должна поступать у нас с продуктами. Именно эта кислота помогает нам выработку вот этих наших гормончиков. И какие продукты, даже есть такие диеты с триптофаном, которые помогают людям вывести из депрессии, специально назначают такие диеты, в которых есть больше продуктов с Эти продукты простые, единственное, что я не изучила еще еврейскую кухню, но я, я уже на пути к этому. И если что-то нет кошерного из этих, я свинину я выкинула, сразу не стала даже тут записывать ее, но если какие-то продукты есть еще те, что не кошерные считаются, просто вы понимаете о том, что это общепринятое понятие, то есть не понятие, а действительно продукты, у которых они есть, эти триптофаны. Запомните. Каждый, кто собирает кашу, просто уберет да, из своего да, да. меню вот то, что не, не входит в кашу. Значит, это продукты животного происхождения. Это индейка, гусь, э, курица, телятина, яйца, сыр. Они очень богаты триптофаном, очень. Это те продукты, которые... Но единственное, что хочу сказать, это не значит, что мы должны есть тазиками его. Один раз в день у нас должна быть порция вот этих продуктов. И немного. Мы уже говорили о том, что ну, мы кушаем немного, и мы кушаем по голоду. Сегодня тоже вернемся к этой теме, потому что я вам объясню, что это значит для нашей гормональной системы. Второе – это бобовые. Это соевые бобы, фасоль. Есть такая каша хорошая, крупа маш, тоже она очень хорошо наполнена трептофанами. И горох. И семена. Семена тыквы. Чья, про чия я уже вам говорила, это очень хорошие семена, очень полезные, очень много белка там, Подсолнечник, подсолнечника и кунжута. Про подсолнечника я хочу еще раз напомнить вам, девочки, что в 100 граммах семечек подсолнечника 500 килокалорий. Ну, просто вот в голове это воздержите информацию. Поэтому мы все любим семечки, и это... Такая вещь, что ты, если ты уже взялся за них, пока они не закончились, ты не отстанешь от них. Поэтому, запомнили, в 100 граммах там уже 500 килокалорий. Если вы их не доели, там в течение дна, дня тысячу съели килокалорий, то вот как раз 100 грамм семечек можете съесть, но не больше. Вот. И это те продукты, триптофаны, которые помогают нам выработать именно наши гормоны радости. И я сейчас поговорю, первый гормончик это дофамин. И сразу же практические советы. Это гормон достижения цели, радости и удовлетворения, мотивации и награды. И вот признаки нехва... недостатка этого гормона, я прошу прощения, я буду зачитывать, я боюсь пропустить там важную информации. Я записала это себе вкратце, чтобы вам рассказать. Значит, признаки недостатки этого гормона – это отсутствие интереса к жизни. Если вы такое ощущали, когда-нибудь, потому что я ощущала и знала, что это такое. И нежелание достигать цели, то есть у вас нет уже желания достигать никаких целей. Есть чувство вины и стыда за это. Мало того, что и так не хочется ничего делать, еще и чувство вины и стыда. На самом деле это, это серьезные вещи. Это происходит на химическом уровне в нашем организме. И причем это ответственность наша. Мы должны знать об этом и должны помочь своему организму. Каким образом? То есть есть еще такой признак недостатка. Неспособность сосредоточиться. Есть такой эффект блуждающего ума. Ты вот разговариваешь с человеком, и все, ты выпал. Ты в прострации. Ты даже забыл какое-то имя, ты забыл название фильма, ты забыл название книги. Это тоже признак недостатка дофамина. Дофамин. Вы, вы, пожалуйста, запишите, вы можете еще... Я всегда всю информацию проверяю, и обязательно где-то залезу. Я еще раз в том источнике почитаю, в том источнике почитаю. Это очень интересно. Вот. И, и тяга к сладкому, девочки. Это тоже недостаток дофамина. Вот. И как все-таки повысить этот уровень дофамина? Это наши шаги. Шаги практически. И первое, это, конечно же, тренировки, это же, конечно же, движение. Девочки, любое движение, хоть что-то начните. Начните это с ходьбы, и причем я не рекомендую идти сразу 10 тысяч шагов, как это положено, их действительно нужно выхаживать, но я рекомендую. Сегодня вы прошли один пол райончика, завтра вы прошли весь райончик послезавтра вы чуть-чуть там добавили еще на 100 шагов больше. То есть вот каждый раз, каждый раз вы добавляете. Вы утром встали, у меня есть одна девочка, она участвует во всех моих марафонах, но она мне говорит, Тань, вы там занимаетесь в онлайне, а я, говорит, я вот так и все руки поставила, это уже для меня победа. То есть, понимаете, вы можете делать то по своим силам, что, что вам, по вашим силам. Единственное, что скажу в тренировке, такую вещь, когда вы делаете какое-то упражнение, любое, ну, например, чтобы подтянуть вот быстрее наши крылышки, о них мы тоже когда-нибудь поговорим, потому что это тоже гормональный сбой, чтобы вы понимали. Это не просто жир, это гормональный сбой. И вот, например, вы делаете вот такое упражнение с бутылками и чувствуете: не могу, вот не могу, до этого состояния. У меня лишнего. вчера такое было. Я 10 раз сделала, на 20 я уже не могла. Так послушай, Танюшка, вот именно после не могу еще ну два-три раза. Это самый-самый эффект. Вот после не могу, вот только тогда начинается самый эффект. Вот детская поэтому... поговорка "через не могу" она вот это вот работает. Да, да, на самом деле. Вот поэтому я также говорю с шагами. Вы прошли пол райончика, чувствуете же все, домой. На следующий день чувствуете все домой? Не-не-не, еще немножко, еще немножко прошли. И вот так каждый день добавляете. Значит, следующее, это как повысить уровень дофамина Тренировочка, однозначно движение. Без движения, девчата, и лимфу у нас еще больше завьем. Нам обязательно нужно движение мышц, суставчики. Мы сегодня посмотрим на себя. Я сегодня приготовила тесты для наших суставов, для наших мышц, для всего. Мы посмотрим свою физическую подготовку. И есть нужно продукты, богатые тирозином. Это у нас бананы, миндаль, авокадо, яйца, курица и рыба. Вот такие продукты. Авокадо можно разделить на три части. Он, конечно, дорогой продукт, но можно на три части, ему три дня поделить. И массаж в любом его проявлении вот массажик мы должны делать я не знаю девочки у меня есть сухая щетка я вечером ложусь поднимаю ноги к стенке и еще массажной щеточкой сухой массаж называется я сейчас быстро покажу вам его мне эту массажерку Девочка. дала кровь. А? девочки ну, что делать когда массаж уже сейчас Замечательно, не совершает. да? Да. А Она недорогая, девочка. я ее купила за 50 или за 60 гривен, выписала с У меня гривен. у собаки есть, можно одолжить. А, да, да. Девочки а, фирмам хорошая щетка. <с> э, ну, про собаку не знаю, потому что ей нужно мыть после себя, как бы. Ну, хорошо. Для для ног, рук, да? Для чего такая щетка? Да, массажа? да, для ног, для рук. Я же говорю, я ложусь каждый день, тоже очень хорошее упражнение, такое лимфоотток. Я каждый вечер ложусь к стенке, у меня ноги вот так я поставила, и вот этой же щеточкой я вот так массажик от пяточек, от носочков к низу и разгоняю лимфу. И mm -hmm. на самом деле вот такой эффект, у кого есть варикозик, у меня, я мне по наследству достался. Вы эффект увидите через 10 минут. Ваши синие отечные ножки, они становятся белые и гладкие. Это нужно просто Сколько минут нужно так вот? Ну, начинайте с 5 минут. Ну, 20 минут я делаю, поняли. А, ну, с 5 минут начните. Вот с 5 минут Ах. хотя бы, каждый вечер. Хорошо. Поняли, поняли. И, ну, лучший способ сохранить высокий уровень дофамина – это избегать стресса. Ну, это, конечно, смешно сказано, с моей стороны, но их не избежишь. Они были, есть и будут. Но мы можем их минимизировать. Каким образом? Ну, во-первых, избегать общения с токсичными людьми. Это колоссальный стресс. Второе, даже, например, если вы услышали какие-то неприятные о вас новости, кто-то о вас что-то там наговорил, насплетничал, есть такое выражение, вот эффект бабочки, то есть тебя распирает, ты хочешь или позвонить, или пойти рассказать, или ну, ты хочешь встать и пойти в ситуацию. Нет, ну воздержитесь, но до времени воздержитесь, до спокойствия, когда вы будете спокойны, потому что сильный человек, он, споко он спокойный. Он уравновешенный. То есть некоторые вещи, вы мудрые женщины, значит, что еврейки это самые мудрые женщины, вы знаете, как в этих ситуациях поступать. То есть, ну, шалом у нас должен быть всегда, в сердце не, не спешить. Вот таким образом мы можем его действительно минимизировать. Вот. Высыпаться, девочки. Сон однозначно, я не знаю, отвоюйте этот сон. Полодиннадцатого это, ну, самый большой предел. Вот, вот после пол одиннадцатого уже вы должны спать однозначно. 7-8 часов вы должны спать. Да, может, у нас есть мамочки, кормящие, но вам, девочки, этот сон нужно отвоевать. Мы о нем тоже будем еще говорить. Много на встречах, как его, если действительно есть проблемы со сном, как все-таки научиться. Но если на сегодняшний момент у вас есть со сном проблемы то ходьбу пожалуйста перед сном вот нагуляйте свой сон вот реально нагуляйте его на свежем воздухе и вы увидите ну, этот эффект так и тоже очень важно слушать музыку важно ее слушать ту музыку которая нравится вам можете там релаксировать, медитировать, я не знаю, как это у вас назвать, но вы можете слушать музыку, а еще лучше. Я видела на одном из занятий, Танюшка мне ссылку давала, я видела ваши еврейские танцы, и сама я танцевала, и Таня у нас на занятии с Дашей показывали, мы танцевали. Я в восторге. Вот я просто в восторге, девчата. У меня состояние было, я, я думаю, пришла, я не знаю, как, как с хорошего пира пришла, у меня такое настроение, задор был. Это важные вещи, это очень важные вещи, которые нужно применять в нашей жизни. Вот. И еще большой выплеск дофамина возможен при наших законченных планах и делах. Колоссальный уровень энергии падает у человека и уровень гормона дофамина. Когда у нас есть планы, у нас есть дела, мы хотели, мы их в голове прописали, а может быть еще и, и на бумаге прописали. И мы их не сделали незаконченные дела очень это первое вот буквально первый пункт как как очень сильно у женщин именно у женщины не у мужчин уходит энергия это незаконченные дела поэтому я сейчас не рекомендую и не наталкиваю вас на то чтобы вы как планы как у Наполеона там составили нет для некоторых встать полить цветок вытереть полку, для, это, для этого уже какие-то, есть люди, для которых это уже действие. И очень важно, с вечера я это делаю, и делаю давно, потому что я не могу не делать, у меня деятельности очень много, я забываю многое, поэтому я все записываю. И я написала, например, какой-то то есть я прописала, прописала, вот такое действие там, прописала, вот здесь будет у меня то, здесь будет у меня то. И я в конце дня, я не зачеркну, ничего не видно, ладно? Ни, черточку ставлю видно. и прописала. И я в конце дня на эту черточку ставлю плюс. Девочки, просто попробуйте, я не знаю, вот просто попробуйте. Пусть это будут небольшие действия, но обязательно одно из них действие, которое завершенность ну, его дает комфорт. Да. Или которые вы уже давно-давно откладываете и никак не можете, вот никак. Не досмотрели сериал, не дочитали книгу. Вот незаконченные дела, они воруют у нас энергию, на самом деле. И воруют наш важный гормон счастья, дофамиль. Поэтому это, это, это кажется мелочь но вот Просто если мы начнем их делать, то мы увидим результаты, хорошие результаты. И внимание, сладости, конечно, быстро увеличивают этот гормон счастья, потому что мы все знаем, что сладкое — это гормон счастья. То есть этот, этот гормон выделяется моментально на сладкое, чтобы вы понимали, но у сладкого есть своя эффект, и она очень негативная. Вопрос сладкого, вопрос реакции сахара на наш организм, Эту информацию нужно знать, я тоже с удовольствием поделюсь, но это отдельная тема, отдельная. И мы, когда будем ее знать, девочки, мы когда владеем информацией, то есть не владеем, когда мы услышали информацию, она ж нас заточит потом. Мы же будем есть сладкое, может быть, в этот момент мы не будем это вспоминать, но когда мы съедим сладкое, эта информация будет нам сигналить. И вот она будет вот так долбить, как дятел. И в один прекрасный момент мы просто не то, что откажемся, но мы будем выбирать те сладости, которые нам нужны. Вот. Хорошо. И ну, про сахар, да, про сахар это нужно отдельно. Я даже не хочу зацикливаться. Следующий гормон – окситоцин. Окситоцин – это гормон доверия, вот, привязанности и комфорта. Вот окситоцинчик. Это объятия, это забота, это любовь, это тот гормон, который формирует крепкие отношения в семье и во взаимодействии нашей команды, ну или людей твоего окружения, с кем ты общаешься, с кем ты работаешь, с кем ты, с кем ты в одном деле может быть. И он вырабатыв вырабатывается, когда мы ощущаем чью-то поддержку, помощь, внимание, в максимальной дозе он, конечно же, вырабатывается при взаимодействии мамы с ребеночком, вот как только он родился, это сразу огромный блеск этого окситоцина, когда ты берешь этого малышика, вы мамочки все это знаете, э -эти, эти эмоции, эти чувства, это переживание, это состояние ничем не заменишь, вот ничем, это единственный тот период, когда огромное количество этого гормона вырабатывается и ты ощущаешь, вот точно так же мы можем помочь себе вырабатывать, вот каким... А, сначала я хочу о недостатке этого гормона, вот признаки его. Чувство одиночества, мы даже можем жить в семье, и мы чувствовать себя одинокими. Был период, я такое тоже переживала. Потеря интереса к жизни. Тебе неинтересно, вот реально неинтересно. Тебе неинтересно твое хобби, тебе неинтересна твоя любимая работа. Вот нет интереса. И это, это не потому, что... У тебя такое окружение. У нас действительно реально не хватает этого гормона, мы должны это понимать. Тело отстраняется от каких-либо прикосновений. Не знаю, встречали вы таких людей, не встречали. Я очень люблю, да. я люблю обнимать женщин, люблю целовать, знакомые, незнакомая. Если вот мы соприкоснулись, ну, мне легко это делать, я люблю это делать. Но бывает, подходишь к женщине, и ты прям ну, ты чувствуешь, что ну, вы как еж. С нее колючки не выходят, но она как ешь, она, она, она вот так ее все от тебя вкорежит. То есть это, ну, это серьезные вещи, это действительно нехватка. Ну и, конечно же, пониженная либида, отстранение от секса, от желания к мужу – это серьезная нехватка этого гормона. И как же мы все-таки его можем повысить, этот уровень? Ну, тактильный контакт в виде объятий, то же самый массаж. Прикосновение со своей семьей во время пробуждения, особенно во время пробуждения. Если нет малышни, если вы уже взрослая женщина, уже поуезжали, все детей, внуков недели, а там нет, есть животные, может быть, ваши кошечки, собаки, это тоже тактильный контакт. То есть вот это объятие, вот это особенно при утреннем пробуждении, это очень хороший период, когда этот окситоцин, он выходит, действительно вырабатывается нашим организмом. Ну, интимная близость по утрам, очень хорошая выработка окситоцина. Игра с детьми, с животными, ношение малышей на руках, чтобы вы понимали, даже если это не ваш малыш. Если вы пришли в гости вы, или где-то вы знакомы или к вам, пришли в гости с ребеночком, возьмите, вот понюхайте это, это молочком пахнущее дитя, ну, потрогайте, прижмите. В этот момент ну, мы все женщины, у нас всех материнство очень сильно развито. И вы, вы сразу почувствуете это, это настроение, и сразу вы почувствуете состояние, состояние женщины-матери, которая способствует выработке вот этого окситоцина. То есть дружелюбие по отношению к родным. Не надо быть жадным комплиментом, даже если наши близкие жадные на комплименты. Нам нужно быть щедрой к этому. Вот попробуйте с мужьями, с детьми, э, ну, с близкими, со знакомыми. Вот будьте щедрые на комплименты, будьте щедрые на хорошие слова. Не спешите отвечать агрессией на агрессию. То есть больше, больше вот этой доброты. Я не становлюсь сейчас психологом, но это те вещи, которые которые реально помогают нашим гормонам выделяться и правильно двигаться по нашему организму. Потому что гормончики — это та команда, как в Диснейленде, я вам приводила этот пример, это та команда, которая полностью обрабатывает наш организм. Он доносит вещества, куда нужно, какие там клеточки, он выносит мусора. То есть гормоны — это те вещества, которые полностью управляют нашим организмом. И нашим настроением управляют тоже гормоны девочки. И мы, конечно же, заденем тему климатического периода. Это будет отдельная тема, потому что мы все женщины, даже если у нас есть молоденькие девочки, еще не еще к тому времени подошли, то нам нужно подготовиться и знать, что нам делать в этот период. Именно с нашим настроением, с нашим состоянием, с нашими продуктами мы тоже должны это понимать и делать. И наша цель вообще научить свой дорого, дорогой организм вырабатывать эти гормоны счастья вот такими образом. Так, хорошо, я хотела еще очень важную тему про сказать, а, еще, как еще вырабатывается окситоцин. Так вот, когда мы начинаем познавать что-то новое. Э, никогда не поздно учиться, я не знаю, в этом в вашем, здесь вебинаре я рассказывала нет, но 38 лет я пошла учиться в музыкальную школу. Я была, я же говорю, парикмахером в физкультуре, не имела никакого отношения в 38 лет, меня бабахнуло, тренером стала похудела, пошла учиться, то есть это... Такое было подъемное состояние, ну, я его сейчас не имею, немножко я притухла, видно, <свят> такое профессиональное выгорание, 8 лет прошло уже моей деятельности, как я ее занимаюсь, и нужны новые этапы, новые, новые, новые достижения, но на тот период я такого состояния никогда даже в молодости не чувствовала, вот такая была эквария, такой подъем, ты просто была мама четверых детей с тремя огромными огородами. такие огороды большие в Луганске были. И тут ты стоишь фитнес-тренером, открываешь свои залы, в университет поступаешь, учишься, в музыкальной школе учишься. Этому состоянию нет объяснений и нет, нет слов его описать. То есть сейчас время карантина, столько возможностей девчата, столько бесплатных обучений, столько... Дорогих обучения за 10%, ну, там 10% обучения всего скидки, ну не скидки 90%, 10% оплаты этого обучения. Я уже поучаствовала в трех курсах, таких последние курсы уже отказались, потому что уже ну, надо отдых мозгам давать. Но я пользовалась этой возможностью, училась, и я вижу, что это продлевает нам жизнь. Движение, обучение продлевает жизнь. Еще я хочу сказать, что я всегда, когда присутствую на каких-то вебинарах, на каких-то обучениях, я всегда ношу с собой тетрадки, блокноты, у меня все уже завалено в этих записях моих. Для чего? Я могу слушать одну тему, буквально там про здоровье, но в мою голову входит мысль, которая дает мне прилив и какое-то вот такое вот состояние, я ее обязательно запишу. И вот сейчас, если у вас приходят какие-то мысли о том, что «А мне же когда-то говорили там о чем-то новом, а мне же что-то там тогда напоминало, где-то в книге прочитала». Возвращайтесь к тем мыслям, возвращайтесь, развивайтесь, потому что в нашей жизни нужно двигаться. Сейчас такой ускоренный мобильный век, нам нельзя отставать, девочки. И я уверена в том, в том что после 45 жизнь только начинается. Только начинается. Выросли дети. Уже нет пеленок, уже нет распаженок, уже нет вот этой суеты, вот это, уже нет вот этого, трусишься за этими детьми в садике, в школе, трусишься, они уже выросли. ты принадлежишь себе, ты можешь учиться, ты можешь заниматься своим любимым делом, ты можешь, ты можешь ничего не делать целый день, ты можешь лежать в кино, смотреть целый день, ты можешь прям покушать на, в кровати своей, тебе никто дергать не будет». Это жизнь прекрасная. И нам нужно пользоваться этим моментом. Все эти вещи приносят нам гормоны счастья. Они действительно выделяются в этот момент. И они у нас работают как, как ангелы, как, как волшебники, как не знаю, как хотите назовите. Они все делают сверхъестественно, они налаживают нам организм, девочки. Стресс и многозадачность нашей головы, а многозадачность — это когда мы в школу с тем уроки конечно бедные мы мамки по поводу обучения вот этих школьных конечно вот. но вот это много задачность когда мы зато хватаемся зато хватаемся зато хватаемся это колоссальнейший стресс это реально колоссальнейший стресс и нам нужно успокоиться подумать о себе взять себя в руки и прописать реально прописать какие шаги я буду делать для себя любимых верочка открой пожалуйста Хорошо. И вот серотонин. Я немножко расскажу о нем. Я его оставила напоследок, потому что это важные вещи. Это гормон уверенности в себе, признания, значимости. И большая часть этого гормона, серотонина, она вырабатывается в кишечнике. Я вот на этой теме и хотела остановиться, потому что э, мы говорили на тех вебинарах, что такое недоеденный желудочек. Почему мы должны кушать небольшими порциями до легкого вот недоедания, чтобы наше пищеварение на правильно сработало, чтобы ушло, мышь не просто покушали и получили какие-то микроэлементы в свой организм. Мы еще благодаря тому, что мы покушали правильно, не мусорную еду, нормальную, нормальную натуральную еду мы покушали, и она правильно. Сварилась, она вовремя вышла, стул, это тоже очень важная тема. Тема запоров, мы тоже, ее, девочки, ну, мы тоже о ней поговорим, потому что это немаловажная вещь. И кроме того, что наш организм получил все микроэлементы, все-все-все, что нам нужно, белки, углеводы, жиры, мы еще позволили нашему кишечнику выработать вот этот важный-важный гормон серотонин. Ну, о нем наверняка вы слышали, что это действительно гормон счастья, серотонин. Вот, но он вырабатывается, большая его часть, она вырабатывается в кишечнике. Поэтому он у нас должен быть всегда опорожнен. Поэтому, чтобы вы понимали, на кишечнике там у нас есть такие волоски, очень такие микро-микро и именно через них все впитывается полезно. Именно через эти волосочки. Поэтому очень важно, чтобы эти волоски были не залеплены. Почему сразу при правильном питании, при диетологии сразу отменяется сахар, все сладкое, все липкое, и белая мука, вот вареники, все-все-все, девочки, то, что с белой мукой, вот с этими всеми рафинированными, очищенными, от пшеницы, от всего белой муки высшего сорта, это все то, что залепляет вот эти волоски. И мы после этого можем есть мега полезную еду, куча фруктов, куча витаминов, но если у нас залипли, залипли эти волосиночки, то ну, ничего не получает организм абсолютно. И также не вырабатывается этот гормон. И вот признаки недостатка этого гормона – да, производство этого гормона, серотонина, зависит от еды и бактериального фона кишечника. Ну, тема запорова обязательно затронем, это очень важная тема, очень важная тема. Признаки недостатка этого гормона. Отсутствие удовольствия от любой работы, от, ну, от любых событий, от всего. У вас прекрасное событие, вы, может быть даже рождение внука, может быть там... А вы чувствуете, как будто бы как в кино, вы, как, вы как смотрите ну, чье-то чужое кино, а вас не цепляет. У вас нет этого, вот нет радости, вот, вот нет этого удовольствия от жизни. Потом раздражительность, сомнения. Ты постоянно сомневаешься, ты колебаешься, а делать, а не делать, а идти, не идти, а говорить, не говорить. То есть вот это состояние маятника вот такого нехорошего, оно постоянно в тебе находится, если не хватает этого гормона. Ну и, конечно, недовольство собой, тебе все не так. Тебе не все не так и в родных, и прежде всего в себе. Депрессия и полное отсутствие радости вот от жизни, да, я сказала. Раздражение к близким людям. И еще такой есть момент, девочки. Вот эта плаксивость, вот эта ворчливость, вот эти постоянные претензии к родным, к себе. Вот, вот Не так стоишь, не так дышишь, не так жуешь, не так чихаешь. Сон и когда у нас еще неглубокий сон. То есть вот когда у нас нарушенный сон. Неглубокий сон — это когда вы часто просыпаетесь. Вот. Поэтому очень важно, девочки, питьевой режим закончить до 6 вечера. Очень важно. Не, не пейте уже ничего после 6. Если вы хотите нормально лечь и спать, понимаете, у меня есть такой любимый напиток — это золотое молочко. Это молоко с мы с медом я его пью. Это... Ну, я пью его периодами не часто, потому что молоко такое мочегунное, я ночью просыпаюсь и еду, и все. Я, и уже я просыпаюсь не с тем настроением, я уже, не, не то, что настроением, не с тем состоянием. То есть сон мы должны лечь и проснуться вот через 8-8 часов. Сон это очень важная часть. Вот. Ну и, конечно, этот гормон у нас отбирается, когда у нас длительный стресс, девочки. Если мы уже застряли в каком-то стрессе, в каком-то состоянии таком уже долго у нас длится, мы должны делать уже какие-то шаги, мы должны предпринимать какие-то меры. Нельзя находиться в долгом, длительном стрессе. Мы убиваем, мы медленно умираем, и мы убиваем свою гормональную систему. Это серьезные вещи. И что еще, да, недостатки этого гормона, это желание постоянно, от слова постоянно сладкого. То есть вам постоянно хочется сладкого. Это, это реально нехватка этого гормона. Но есть некоторые факты еще о серотонине. Избыток кофеина подавляет серотонин. Я не говорю о том, что кофе вообще нельзя пить. Ну, две, ну, две кружечки, ну, это потолок, девчата. Но ну, не пейте больше его, потому что он реально подавляет серотонин. А, Омега-3-жирные кислоты они влияют на активность мозга серотонина. И постоянный стресс снижает способность организма синтезировать серотонин. То есть постоянный стресс, вот этот длительный, его нужно, конечно, освобождать. То есть э, такой маленький итог, и быстренько по тестикам, девочки. Быстренько, нас пять минут на Может, тест, еще вопросы у девочек есть? Девочки, uh -huh. давайте Вот ясне. здесь был вопрос в чате. Семечки употреблять сырыми или жареными? Ну, подсушенными, девочки. Желательно, конечно, купить семечки, подсушить в духовке. Они и вкуснее будут, и они не зажарятся. Жареные, это уже там, там еще больше калорий. В них жареных. Особенно пакетированные, вот эти пачки, это, да. Желательно их подсушить в духовке. А можно такое, чтобы прописать, чтобы нам разослать, например, вот такой гормон, такие рекомендации. Гормон, рекомендации. Да, да я могу это. Вы знаете, как настольная такая торгалочка, потому что мы прослушали, запись будет, но в силу нехватки времени, постоянно мы не можем к этому возвращаться. Я думаю, что мы, мы сможем тобой можем сроки сделать. Да, если это можно, Таня, да, мы можно. будем очень благодарны. Это будет замечательно. Мы это сделаем и как публикация, и у нас в Фейсбуке это будет, мы будем это видеть. Спасибо. Да -да. Еще есть еще вопросы к Тане? Девочки, давайте биологически... будут вопросы, я буду их аккумулировать, и к следующей нашей встрече да, я вам их пришлю. Да, по тестам, да. Хорошо, давайте по тестам. Очень важно узнать наш биологический возраст. Э, ну, мы хотя бы несколько за пять минут, что мы успеем. Давайте протестируем нашу кожу. Вот на, возле ладоши, вот на ладошечке, вот на это место мы берем большим и указательным пальчиком и нажимаем за 5 секунд. Нажали. Раз два три четыре пять отпустили и считаем секунды за сколько выравнивается раз два три четыре пять шесть семь восемь и далее то есть внимание сразу а сразу Танюшка да выравнилась сразу хорошо это вас уже до тридцати лет то есть эта кожа, она наводненная, она, она живая, девочки. Есть у моих молодых девочек, которые вот так нажимают, и у нее долго-долго еще вот эта скибочка, она вот такая, вот она эта складочка, она пока раздвинется очень медленно. Это сухая, обезвоженная кожа, которую биологический возраст, который уже за 30-40 за 40 лет. Поэтому это очень важно, наблюдайте всегда за кожей. Сколь, за сколько секунд, вот здесь внутренняя сторона, за сколько секунд она расправляется, эта, э, ну, эта шкура, эта вкладочка. Так, и запишите, пожалуйста, сейчас мы это не будем делать, потому что у нас не хватит времени, сердце и сосуды. Нам нужно узнать биологический возраст наших сердца и сосудов. То есть вы сначала считаете свой пульс, может, у кого-то есть вот такие вот часики. Так, свет, у меня погас что-то. Ладно, мы тебя видим. Да. Ну, Нет, может, такой сахомеры, тут есть э, пульс мерять. Вот вы меряете пульс свой за минуточку, и потом 20 раз приседаете в быстром темпе. 20 раз приседаете. Uh -huh. И потом меряете после приседания наших детей, как проверяют в школе, вы, вы приседаете, то есть вы меряете опять. И если у вас изменилось сердечный пульс до 10 ударов, ну, больше, до 10, не больше 10, то вашей сердечно-сосудистой системе 20 лет. То есть на 20 лет она работает. До 10, если не изменилась, не увеличилась до 10. Если mm -hmm. от 10 до 20 ударов выше стало вашего пульса, то вам уже 30 лет. И если от 20 до 30 ударов, то это 40 лет. И вот так по десятке добавляете. То есть вот этот момент нужно обязательно посмотреть. И по этому моменту вы можете определить вашу нагрузочку, Насколько вам можно походить, насколько вам можно поработать с приседаниями, с отжиманиями. Хорошо. Связки и сухожилия. Это тоже очень важная вещь. Мы сейчас встаем, мы делаем ручки в замочек, и в не растянутом виде, в, не в разогретом виде мы сейчас стоим и опускаем этот замочек на пол. Руки. Сейчас покажу вот так, потому что видно-видно. Руки в замочек, руки в замочек. И вы, mm -hmm. кое не сгибая наших коленочек, опускаете на пол, ложите замочек. Вот таким образом. Хорошо, можно не делать, я просто показала. Вот, и можете записать себе. На пол положили, вашим связкам вот 20 лет. Если вы положили все-таки, смогли на пол, вообще это должна делать каждая женщина. Девочки, для... для этого я говорю, что занятие спортом, физической нагрузкой нужно обязательно, растяжка обязательно, это здоровье. Если вы коснулись пола только пальчиками, но это уже 30 лет вашим связкам и сухожилиям, Биологический возраст, я имею в виду. Если вы дотянулись ладонями до щиколоточек, то есть не до пола, даже пальчиком до щиколоточек, то вам 40 лет. Но ну, если положили ладони ниже коленочек, то это уже ну, возраст очень такой старший. Вот. Так, Сила мышц. Очень важно иметь пресс. Очень важно, девочки. Пресс. Он, это не для тонкой талии. Для тонкой талии у нас бодифлекс, бодифлекс. Пресс нам для того, чтобы поддержать наши органы. Понимаете? Вот как у меня есть одна клиентка, она говорит, чувствую себя молодой, пока не чихну, вот ей 50 лет. И вот это все должно быть подтянуто, понимаете? Все должно поддерживать. Что мы делаем? Мы ложимся на пол, ножки у нас согнутые в коленках, руки за головой, и мы качаем пресс. Мы поднимаемся и качаем пресс. Вам понятно, да? То есть мы лежим на спине, ножки согнуты, и если мы смогли, нам удалось сделать 40 раз, то у вас мышцы на 20 лет биологического возраста. Если вы смогли 35, то это 30 лет, если 25, то 40 лет, если 23 раза вы сделали, то это 50, то есть... 40, вот, ориентир 40 раз. Вот смогли просто взять и отжаться. У меня вон, девочки делают 3 по 30 еще и... и... 3 по 30, Аня. Да. а то и бывает 5 по 30, когда... Да. И ты уже на пятом да. десятке уже просто вообще... Ой, и вам... пресса была подтянута, очень важно. Следующее, состояние суставчиков. Это такое упражнение, покажу, чтобы вам было видно. Вы берете одной ручкой, вы даже сейчас можете попробовать. И второй, и вы должны зажать вот этот замочек. Одной, и второй, зажать вот такой замочек. Это обязательно тоже. Дыхательная система мы пробовали в прошлый раз. 16, количество вдохов-выдохов, 16 раз должно быть за минуту. Считайте за полминутки. Вдох-выдох это раз, вдох-выдох это два, и за 30 секунд у вас должно быть 8 раз, если это меньше, это еще и лучше. То есть дыхательная ваша система, вы должны тоже... То есть за, не за, больше 8 за полный Да, да. Норма, норма 16 за минутку, ну, чтобы не считать минутку за 8. Вот таким образом, девочки, вот так вкратце, очень-очень вкратце, еще, конечно, есть биологический возраст на нервную систему посмотреть можно, и дыхательная система, задувания свечки тоже очень такая. Значит, наше домашнее задание ⁇ выполнить вот все вот эти вот тесты, чтобы для себя определить свой биологический да, возраст. Да, да. Да? Вот. А э, мы ждем вот таких вот рекомендаций письменных по каждому из этих гормонов, и мы выложим эту запись для того, чтобы люди могли еще раз посмотреть, послушать это все. спасибо вам огромное, Конечно. спасибо большое. Я очень рада, что у нас продолжается серия этих вебинаров, и мы уверены, что мы увидимся с вами, и каждый этот наш э, шаг, это будет действительно такой вот прорыв, Потому что я из того, что вы в прошлый раз говорили, многое стала применять, я вам об этом уже говорила. Поэтому каждому желаю этого самого. Спасибо, спасибо большое, Санечка, спасибо всем нашим участникам. Спасибо. Да, девочки, у нас сейчас в ровно в 7 часов новый вебинар, и гостья из Соединенных Штатов Америки проводят очень интересные. Экология, экология, основанная да. на еврейских текстах. Да. Поэтому приглашаем вас. Если у кого-то нет ссылочки, спрашивайте, мы пришли. Да, мы будем присылать, там была предварительная регистрация, но мы готовы поделиться этой ссылочкой. Представители, я скинула уже ссылочку, можно заходить по ней. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня вам. До следующей встречи. Всего доброго, всем здоровья. До свидания. Спасибо, Спасибо, Танечка, спасибо. Спасибо. спасибо. спасибо.